Да Блядь! Это, знаешь, мне больше напоминает леммингов, короче. Мы просто идем на самоубийство. Я не знаю, как я буду это монтировать, чтобы хоть что-то было понятно, блядь. Да это вообще, блядь, какая-то хуйня невозможно. Да сука! Почему Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, Нофокс YouTube, с орут не дают мне нормально записать вступление. Здрасте! Бера! Мы с вами играем в игру, которая называется Vladi Trap или Бляди Trapland, называть как хотите. Замечательная игра, которая похожа чем-то на супер медубой, но она кооперативная. Это пиздец. Вот невозможно, когда 4 ютубера вместе собираются, это просто невозможно играть. Какого я цвета? Готовьтесь к вакханалии раду и сатане номер один собраться разобраться да блять! позисти позисти да четвером вы меня еще отвлекаете пиздец короче нет мы вообще дальше не дойти да. не можем пока логкие -а уху -а -а. там пуля стреляет в голову нихуя блядь это невозможно просто мы должны хотя бы один уровень пройти сегодня а там пригнуться нахуй хахахахахахахаха да блядь смотри весьма можно приседать да да неужели блядь да ладно натуре блядь там кулак сверху зачем я вам это сказал Бля! Я тут посижу, пожалуй. Кто из нас первый дойдет? Тут мне прям интересно. А -а -а. Я до да, я иду. Я верю в себя! А! -а, -а. Да почему ты не кулак? Кто-то там, блин зачем? А -а -а. Там, блин? да ебать, я же был, был так близко к победе! ха ха -а. а -а, а -а -а. да, Убейте его кто-нибудь! Я иду! а а тебе, -а. а ну господи! А. Тут <м coworkers> все красное уже! Мне не нравится Фу. этот кулак, он глядь, Опа! Да, блядь! Да! Это реально дерьмо. У нас будет один уровень. Понимаете это? Записан. Это... ¡А -А -А! Да ёбаный мародер! Да я только чёрт. Да... Блядь, факт. Я так классно убил ванилу. Ай, блядь. Сука. Да сука. Блядь. Это, знаешь, мне больше напоминает леммингов, короче. Мы просто идем на самоубийство, блядь, какое-то. Здравствуйте. Ааа! Мари, как это делает, смотри! Блядь. Ладно, хоть следующий уровень посмотрим. Изи! т т т т т т т т т т т т Да т т ты т т т т т т т т т т т т т т т а я не скажу, что я нашел, а я скажу вам. Ты что, свою пищу нашел наконец. Ой. Я последний, да? Смотри, блять. Смотрю, да. Все еще последний. Ай, блядь. Лохи! Охи! А, юдус! Их, подожди. Сука! Это же, это же какой-то пиздец! Да блять! Ты меня подставил! О, спасибо! Ой, блядь. там еще хуйня какая-то в Я не знаю, как я буду это монтировать, чтобы хоть что-то было понятно, блядь. А, ебать, это пиздец, вот это вот средняя хуй. Ах ты, пидор. Нет! Да ладно! Ванил победил. Ах ты, сука. Да ты, сука. Ладно, давай дальше. Всем пока, всем пока. Пока. Пока. А Привет, блядь. Ай, ебать, это же пиздук. Может один другому должен помочь здесь? Ага, да. Все-таки. Помочь? А-а-а! Е-бать, а-а-а! Ха-ха-ха-ха! Тихо-тихо-тихо. А! А! А! а а а тихо тихо тихо а Сука! Почти прошел! Да блядь! ты Юдус! Блядь, всех пропустил нихуя. Хотел убить, блядь, всех пропустил. Да ебаные, блять, эти самонаводящиеся магры! А как тут прыгать-то? Блять, я не допрыгнул. Да, надо, надо, надо, надо не прыгать первый раз, а просто вот так вот. Оп! Ай, блядь! Ебаный ванила! Ага! Да Бля пока! Тебя! Сука! Ты пока! Ты да сука! ладно! Блять! Теперь Юнус победил! Да! Все Её по молодец. одному разу. <сíc> <сíc> по тем ты еще не побеждал, ты должен выиграть. Смотри, здесь на киллы еще счет идет. Да? Ох, ты, сука! Дайте уйти, я не могу, я сразу! Нет, это невозможно, слышь. Ебать и Сантура, 23 Это пиздец какой-то Как ты сделал, сука? Неудачники! Как Ах ты, сука! Слава богу, он умер! Да выёбывался! Да это вообще какая-то хуйня невозможно. Да сука! Где там это? Как ты сделал это? Э, а что там стреляет еще у меня? Там самонаводящиеся ракеты же летят Как ты, блядь, научился? Вам расскажи, блядь! Помоги! Ты же мой тиммейт в этой игре, нет. Ой! Как он меня суперил? Ой, изи, изи, изи. Блять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Яй-яй-яй! Ай! Ай-яй-яй! Нет! Блять! Да баный рот! Ты еще хуй разберешься? Кто их? Свапа, свапа, свапа. Мы все, здесь! Нас всех тупьет! <свят> БЛЯТЬ! <свят> сука! <свят> это какой-то пиздец, дамы и господа. Да хоть меня убивать! Да ты меня мамку, мамку! <свят> сука! Слишком много крови, дамы и господа! Да нормально крови! Столько <свят> <свят> уедили, Они, уедили. Уедили. <свят> Они, Сука! <свят> Иди нахуй, иди нахуй, иди в пизду, сука, иди нахуй, у меня жопа болит уже от этих колючек. Чёбаны игра? Нет, под низу не пройдёшь. Не пройдёшь там под низу. Там вообще нереальное дерьмо какое-то. Эй, ты ракеты нахуй! Ой, бля! Да как нахуй забраться тут? Да я пролезу в эту маленькую щелковую или нет, блять сегодня? Блять! Там почему в нет! НЕТ! <свист> СУКА! блядь, <свист> БЛЯТЬ ТАНОСА НАХУЙ ПРИШЕЛ! Да когда там надо прыгнуть, то блять? <свист> да ТЕМА! <свист> Дайте мне хоть на мостике постоять блять! Ты я там сверху блять! <свист> а, а, а! А! Да ёбаные сука! ты да почти пойду до Чё то а, Чё-то Артём... оно начало стрелять чаще блять! А пройдите кто-нибудь уже хотя бы пожалуйста! <свист> Блядский кулак! Вы, сукины дети, а? Идите нахуй! Нахуй! Ой, А, кулак! Да баный ты пидрасин, блять! Пистингист! Ты меня называла! не могу туда попасть! Бистингист! А! Смотри, где я, блядь! Ай, блядь, сука, нофекс! Прервал мой баг! Сука. Ебаный кулак, блядь. Я, Тёма умер... Я... Да, да блядь, меня-то за что? Я не специально. Короче, я понял, когда... Всё, Тёма выиграл. Сложнее, потому... Тёма выиграл, наконец-то! Да, тебе О, спасибо! Ебать! Спасибо Это тебе большое. Это был пиздец, дамы и господа. Так, ну пограли. Блядь, адный... Ой, блядь, блядь! А кто меня убил? Ты отсюда выйти заебешься, нахуй, пока вы живые, блядь. Убейте юдуса! Там лазер! Лазер, который еще режет нас, блядь! Это же невозможно, нахуй. А смотри, он когда лежит, он не убивает. Да, не убивается. Блять! Блять! А что случилось? Так отойдите, не мешайте мне. Блять! Кто первый ляжет? Брила нахуй. Блять. Как же он заебал, а? ⁇ его. Это что за хуйня? Тебе нравится ванилость? Блять. Блять. Кто меня убил? для меня она. Блять. Сейчас. Блять. Юдус там вообще, вы видели где? Юдус-то охуел. Блять, Юдус-то Юдус. Ах ты, сука! Ах ты, блядь! Ах! А! кто последний? Да А! Юдус А! А! А! А! А! А! А! А! Да да да. Юдуса гомика, блять. А, ты да, спасибо. <смех> нет, нет, не должно было так случиться, сука. Да случилось. <смех> Пока неудачники. Это, это какой-то пиздец. <смех> На, блядь, идем раз. <смех> <смех> <смех> да ты сука, какой <смех> злой, блядь. <блин. смех> Бля. <смех> <смех> Он не должен не был не меня <смех> задеть. блядь. это охуеть... да? да ладно. Юдус! Ахуеть! <Юдис. связать> а, сука! Ааа, <связать> нахуй! А, <связать> вы вас пиздец! Я решаю, блядь! Сукины дети! Нет, <связать> розовый! <связать> Я розовый, сука! Я не понимаю, куда здесь надо вообще что, блядь, что, куда? Куда? Это блядь, пиздец! Блять, это, блядь, было почти же, блять, победа, нахуй! <связать> Минус! <связать> Ах ты, бляшки, кулак! Так ты не даешь прыгать! Блять, он не даёт а там пройти дальше! Блять! Там третьим не успеешь, там ракеты стреляют! Блять! Меня выебли! <laughs> Меня выебли, говорит! Сука, секостно! На, сука! Изи, Ебать! Че, то совсем быстро! Потому что это было изи, молга! Бля, мы тут так охуенно мешать сейчас будем друг другу! Блять. Мне кажется, надо помолиться Богу рандома и просто поверить. Да. Через часок пройдем, я думаю. Блять, полный какой-то. Ах ты, блять, блять, блять. Да, чё мать! А шо я Идя! Да ебаная, нахуй, ракета! Чего они так часто летают, этой ракетой-то, блядь? Блядь, невозможно. б! Короче, нахуй! Смотри, беру и прохожу, блядь! сука! У меня в руке какая-то хуйня. Это пенис! Тма, блядь, нет! Нет, я первый тебя Я первый! Сука, я победил! Сука, а как тут пройти дальше? Да ебать! Кто-нибудь пройдите этот уровень, пожалуйста. Тут уже знаешь, похуй кто победит, лишь бы кто-нибудь победил. Чтобы закончилось. Это пиздец, блядь. Мне кажется, разработчик сам не проходил эти уровни. Ай, блядь, на, на, на, на, на. Кто-то решил набить чилы просто. Вот так вот сделаем. Так, давайте проходить, я уже заебался. Я хочу пройти. Мародер, хватит! <свят> я хочу пройти! <свят> блять! БЛЯТЬ! <свят> Сука! Я больше не могу! Нахуй! Да нахуй! На <свят> я хочу уйти отсюда с этого угла смерти! Нахуй красный весь посмотри, блядь! Я тут постою, блять, подожду. Да блять, <свят> я шипано. буду кулаком смерти! На нахуй! А <свят> <Вот свят> так <свят> вот! Да блять! На нахуй! Андрей, Андрей, бля, Андрей, нихуя, Юнус, ну, бля, почти. давай еще раз, молодец. Андрей, такой молодец был, блядь. Андрей, да ты, да ты, да ты. Немножко хочется плакать уже. Да, ебать. Да, блядь. Да ёпта мать. Почти. Андрей, пожалуйста, победи. Ну ты, сука. Мы мрем, как мрани. У меня же семья, дети. Пожалейте меня. Да, сука. Да нахуй! Да, сами сдохнут, сейчас тоже. Давайте этот уровень все закончили и закончили. Кто-нибудь пройдите вперед. Там ебаный. Ты всех убиваешь, кто-нибудь говорит, пройдите вперед, и всех убивает. Я не специально не хотел. Этот рандом здесь, это невозможно просто. Здесь какой-то ебаный. Здесь шанс на одну тысячу Ты, Иди. Блин. <с RN> Здесь самое сложное в том, что мы друг другу мешаем настолько сильно, что это пиздец. Так, я жду твою смерть, просто Артем. Умри. Тихо. Мы с ней мешаем. Блин, я умер. Блять, Блядь, я умер. Блядь, я умер. Блядь, я понял, что так называется. Блядь, я умер. Это за Мэйниш! На бля, Мара! Ну, прости. Я же могу пройти, я вам говорю. Я тоже могу. Мы все можем. Я вижу. Давай, давай, давай. Да ебаный, да шо ж ты сдох там, а? Можно сдаться, пожалуйста? Нет. А что мы получим в конце? Садание оплачивает стример. То бишь ты, да? Да. Жду перевода. Бля! 1 миллион. Мне уже плохо, ребята. Блять. Мне тоже плохо, ребята. Там еще шипы после этой хуйни да, стреляешь. Ебаный да, да, да, да, да. в рот. Там Мы это не пройдем, пройдем Мы пройдем. это нихуя не Мы пройдем. пройдем. Блять, меня причемило, блять, сука. Блять, ты тут... Ничего ли еще, Ты Либо иди вперед, либо иди нахуй. Да куда иди вперед? Я прохожу и, и тайминги тут. Да победите кто не устал! дерьмо, я не могу, блять, больше. Да блин, вы видите? Немыслимо! Теперь выпрыгни оттуда. It's fucking impossible! Андрей, ну пожалуйста, Андрей! Андрей, Андрей! Сука, Андрей, я сюда поцелую! Escape, escape. На это все, потому что мы больше не можем Я весь потный, пойду подмывать жопу Спасибо большое Теме Новксу, Андрею You Destroy Self И Ванили Веллу Имя которого а, нельзя называть Ребята, ссылочки на них в а, описании будут Если вам понравился этот пиздец, ставьте лайки Мы больше никогда не будем в этой игре Еще Ник За Никогда, никогда а, Все, пока. ладно, пойдемте отдать Всем пока. респекты жесткие пока. пока До свидания